Это аквадук. Продолженность где-то километр двести. Подо мной 35 метров. Вот это я понимаю, люди хотели водичку попить. Любимый, я на направо сдала, получила права. Как ты думаешь, какая машинка девочки может подойти? М? Стиральная. Чего орешь-то так? Ну, что на сегодня будет? Посмотрите. А ну давай, давай, поисполняй на камеру. Это идет Москва Владивосток. А, нет, это не Москва Владивосток. Э, идет станция Санкт-Петербург-Купчина. Литро Купчина, станция, конечно, основа Кубочка. А еще куда идет? Куда еще идет? Мне очень жаль, моя любовь. Я точно знаю не забуду в тебя. Мне очень жаль, И мне Москвы. Я увлечу Москва Владивосток. Вот самый хороший жестняшик Саратонской области, они всегда так работают, очень приятно, блядь. Вот такое шпатловка, блядь, охуельные. Вот, потом мы говорим, почему машины все говно, блядь. Это вообще пиздец. Охуеть, блядь. Челограмм 10, блядь. Офигеть! Вот это да, работа, блядь, так хуяни. Ебанавод, блядь. времени суток друзья вот у нас тут на столе валялся фонарик кочегары принесли сломался выключатель я им пару раз делал выключатель в конце концов он сломался взломался и умер и тут задержался у нас фонарик лежать короче говоря Пришел кочегар, я выслушал от него, блять, столько местоимений существительных. И что вы не можете никак ничего сделать и поставьте какой-нибудь выключатель. Короче, я подумал, подумал и прихуячил выключатель. Чтобы они не роняли фонарики, не ломали больше выключатели. Вот, я думаю. Теперь вся проблема решена. блядь. Я им прихуярил на 160 ампер автомат. Я думаю сейчас они ронять не будут его. Вот он включается. Никакая пыль и грязь теперь не помешает им выполнять свои трудовые обязательства. А если блядь, пиздеть будут я секционный выключатель еще нахуй на спину им приколачу. Вот значит, вибаста завелась. Ну, еще заводится, дым идет. Дым пощель. А вот вибаста работает. Вот она, вибаста моя. Все нормально. Запустилась. Сейчас поедем. Прикол. Сегодня купил... Носки шерстяные в консервных банках, чтобы брать с собой в поход на рыбалку 95% процентов шерсти. Банки запечатанные. Вот они, самое то на рыбалочку, подводочку. Что пишут здесь? Перед использованием необходимо провести авторизацию носков. Скройте банку, наденьте носки на правую и левую ногу. Носки приобретают левый и правый протоколы. Сохраняйте настройки, не снимая носки в течение дня. Поздравляем, теперь ваши носки авторизированы. Важно, чтобы носки носить дольше, снимайте их на ночь во избежание несчастных случаев. Обязательно стирать носки перед повторным применением. В этих носках вы можете пойти в поход, смотреть телевизор, рассуждать о футболе и политике, заниматься любовью, выйти на балкон и не замерзнуть. Не выносить сегодня мусор. Ха, вот так вот. Мы готовы на рыбалочку. Паша пытается... Давай, давай, давай, козел. Ну, давай! Сволочь, блин. мелкий, мелкий, ну вообще. Он еще один, такой. еще один. Ну. Вот, телевизор блин, прикольная блядь, тема. Блядь, четвертый, Вася. Слышишь? Ты, ты, давай на подсек, мужик. На да какой подсек? Ты что? Ты слышь, козлы... О, давай, давай, давай, давай. Чик -чик -чик. Давай, давай, давай, давай, давай, Палик, палик, палик, палик. Вы это все видели? Вот это, ты видел, какое видео? Какое видео? Вот это видео, вот это я понимаю. Вот она, Сукпай! пай 20 декабря 2018 года. Уже начислена премия 10-10, те, -10. кто сейчас спросит настроение наших солдат, нравится ли им премия? Э, подожди, не нравится премия в этом году. Блядь, солярку последнюю сливаю, блядь, в казарме живу, блядь, наггет в столовой ем. Премия мне нравится, блядь, премия мне нравится, блядь. Неполные разборки, сборки оружия, приступим. Ну вот, приехали на открытие охоты. Удачно приехали. Вот она. Стояла-стояла сучка. И как специально ждала, упала. Хорошо успели разгрузиться. Ну и что теперь? Кобряли, лет будет. Что, вкусно? Да, неплохо. Чай будешь? Давай. Ага. Горячий, хороший пропах. Что? что? так вот воспитание. <свят> Кнопка. Зачем ты его затащила? кноп? ржайся над котом. <свят> Не слушает, да? Смотрите, вот я вытаскиваю. Сейчас. Вот она, оригинальная водка. Вот ее вытаскиваешь, и смотрите, сейчас что будет. Эй, батарея взяла, что ли? А вот. Вытаскиваешь, и песня поется. удивительный, этот пришел. Вот видите. Баги вот. Друг, вот. Консоль, вот. Вот закрыл. Вот вытаскиваешь. И с ним. Вот, в вот песня сразу начинается петь <с> Мага, вот видишь, новый аккумулятор, но ну я охуел сейчас. Смотри, на чего они ставятся даже, ебаный в рот. Прикинь. Смотри. Еб твои заново. Вот это да, ебать. Смотри, бля, ебаный в рот. Что? Что? Ну что? Чего? Обалдеть, Туалетную дети. бумагу нашла? Зачарованные. не посмотри, знак зачарованных, и нас правда. вызывают. Слушай, Настя, где-то дерьмодемон. Срочно, ну, давай дерьмо. вот туда, вот, вот иди и сражайся с ним. Нет. Удивительно, Настя, ты только что победила дерьмодемона, которого сама и произвела. Что ты <с говоришь? Это наш общий дерьмодемон. Ну уж не надо объединять, я в туалете не был, когда он появлялся.